Ладно, короче, сейчас я попробую вам еще один кусочек с уличным искусством найти, и тогда мы это самое, э, заканчиваем этот репортаж об уличном искусстве. Но это только начало, и он еще будет, еще будет продолжение. Карта уже подходит к концу, но тем не менее. Здесь, на окраине Роттердама, находится бывший бетонный завод. Он закрыт уже давно и используется в качестве различных альтернативных выставок, неформальных тусовок, различных вечеринок и пати. Как видите, здесь начинается уличное искусство. Но не то попсовое уличное искусство, которое э, мы привыкли видеть там, я не знаю, на улицах Парижа, центральных улицах Парижа, либо других европейских городов, а Реальное уличное искусство, которое называется граффити, и зародилось оно в Штатах, в 70-х, в Нью-Йорке, как протест. И вот этот протест здесь более всего выражен. Данное место называется «Ферродомы» на бывшем бетонном заводе. Смотрите, да, все так индустриально выглядит и, соответственно, заброшено. Граффити – это искусство или все-таки это сегодня также остается в разделе протеста и должно, и должно ли граффити преподаваться в университетах искусств? Ну, как было сказано, граффити – это своего рода протест, поэтому зарождалась как протест и вот здесь шрифты мы видим для меня граффити это искусство и как любое искусство граффити должно преподаваться в застенках университетов и академий и уже достаточно долгий период порядка 30 лет а то и более наверное, уже граффити имеет историю порядка 40 лет все таки граффити можно уже преподавать и в школах уже как бы чувствуется, что это выполнено профессионально, и это уже представляет из себя произведение искусства по сравнению вот с такими писюльками, которые в принципе представляют из себя только вандализм. И вот это возможно как бы протест, не то что вандализм, а ну да, вандализм и в некотором роде протест, потому что данное из... Фисюльки могут делаться на исторических зданиях. Здесь, конечно, никакой ценности это здание не представляет, так же, как и эта фисюлька. В общем, ну и вот, как вы понимаете, другая поставить граффити – это искусство. Граффити должно быть признанным искусством, то есть на сегодняшний момент. А есть многие графичики или граффити-райтеры в Европе сидят за свои деяния, в тюрьмах, ну это в основном те, которые занимались бомбингом. Бомбинг это часть граффити, которая выполняется на поездах и стенах нелегально, неофициально, без разрешения. Другая, соответственно, ниша граффити это украшение, дополнение городских пейзажей или городских урбанистических ландшафтов. В данном индустриальном комплексе мы можем наблюдать офигенные граффити, сделанные, можно сказать, в реалистическом стиле, стиле реализма. И чтобы такое выполнить, это, безусловно, надо, во-первых, подготовиться, во-вторых, иметь разрешение на то, чтобы снимать, то, чтобы исполнить их mm -hmm. на этих стенах и, безусловно, вот. Это, ну, в данном случае, в данном контексте граффити – это искусство. Как вы понимаете, в данном контексте граффити выполняет роль э, дизайна данного здания. У нас очередное произведение искусства, и, как вы понимаете, в свободное время граффити те, которые на... официально рисуют и украшают стены, это, безусловно, все легально, и они имеют достаточно много времени, чтобы выполнить реальное произведение искусства. Все это выполняется по эскизам, называется это скидчи, черно-белое изображение, значит, мужчины с бородой, которые а, рисуют кисточкой. Из-под кисточки выходят некие африканские мотивы. В принципе, для Роттердама это очень свойственно, потому что очень большая большая часть Роттердама представляет собой либо суринамское происхождение, люди, люди представляют суринамское происхождение либо африканское. И здесь у нас такой находится chill-out лаунж, который сделали на данной также индустриальной территории недалеко уже от самого города а -а -а, различные неформальщики, альтернативщики и вот они здесь тусуют а -а, у них там парадайс свой ну вот моему вниманию представился следующий кусочек с граффити то что мне попалось и удалось найти в районе а -а, метростейшн Маркони Пляйн -а,